Мы, наверное, а можно здесь. у нас работа идет, так сказать, пошли, немножко Пошли, подснять. пошли, пошли, а, Подожди, ты сильно не спеши, дружок, на тот свет не М -м -м. надо. И отсюда местный сам? А, да, здесь живу уже 36 лет. Ты зачем меня за пени У нас тут так принято. Понял, тогда не буду трогать ничего, вопросов. Но... Не, меня можешь трогать, все нормально.